Так, ребята, всем привет, с вами я, Чипс, no Name. No Name и Максон. И сегодня мы решили записать такой, знаете, пробный, называется челлендж «Вратарь». Какой ты вратарь? Сегодня вратарем буду я. У них есть по 5 ударов у каждого, будут бить по очереди. Они сейчас скинутся и решат. А я буду тащить. И будем по почитывать, сколько я затащил. Если я молодец и затащил много мечей, то вы ставите лайк. А если я пропустил много, то вы все равно ставите лайк и подписывайтесь на канал. Короче, это так посмотреть, какой я мастер стоять на воротах. Чем понравился? Чем уже крутой? Ага. Ну все, у них по пять ударов. Скидывайтесь. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Сейчас промахнет. Ну, я не разговорю. не разговариваю. Я обидел себя. Вс ⁇ играйте. Давайте не сильно. Сейчас 100%. Пацаны, бьем тоже сильно. Приносируем. Вот, вот, 5 ударов 2 пропущенных. Мои. Сейчас ему надо промахиваться и потом мне забивать 2 и тогда у нас будет ничейка. А -а -а -а! Дерштегин наоборот. Я же Это грязный, да. Кто лучший галкипер? Я лучший галкипер. Я лучший галкипер. Нет. Спасибо за просмотр, ребята. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. У Но... есть? Да. Короче, давай я уставляю инстант. Короче, подписывайтесь на мою инста. На Максона Инста. Если Матвейс, ты ступ, то вы на Матвея. Ну а с вами был Чипс Ноунейм no и Максон. До новых встреч, ребята!